Федор, я твой папа. Мой папа умер 30 лет назад. Помощь нужна, твоя, детек. Ты научу психиатра не состоишь? Нет. Оп-оп-оп-оп-оп! Я вижу души тех, кто не может попасть на небеса. Я три года вознестись не могу. А что в ад? тоже не берут? <клёвочка> твоя миссия помогать людям закрывать их дешталь. Мне нужно исправить все то, что я не успела при жизни. Я бандос, проказник из 90-х. Я просто вышел в магазин. бегите пожалуйста. Твари! Ну, может, у нас план какой-то есть. Применим смекалку. Знаешь, что это такое? Надо превозмогать стресс без алкоголя. Хочу нажраться в говно. Поможете? <звы> а вот знаю, что вреда не причиняю, а все равно приятно. Бегом, Федя! Можно я позавтракаю? Сырники? Сатанинское блюдо. Не волнуйся, я тебе все подскажу! Сейчас помяницку ему, давай! Вези меня, мразь! Вот такие пляски союза рушился. Ну да, в комсомолках такие не ходили. Ты что знаешь про комсомолок Шкет? Когда комсомолка трусы снимает, гордость за родину берет! Я с вами точно забухаю. Закрыть гештальт. Я от тебя не отстану. Я просто перекрещусь и все. Смотрите с 11 августа.